И если мы все-таки и дальше будем находить поводы и причины, выяснять в себе какую-то рознь, даже между социальными слоями в государстве, не обязательно с людьми с другого государства, не обязательно с людьми другой национальности. Это могут быть просто какие-то непонятки в служебном сословии там, или еще где-то, когда подчиненный, плохо относятся к своему начальнику, и начальник смотрит на своего подчиненного, как на дерьмо. Тоже так жить нельзя. Всем добра, храни Господь, русский царь.